командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмирал Сегодня мы провели траурное мероприятие. Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, большой десантный корабль «Саратов». Потеряли личный состав десантного корабля «Саратов» «Черкасска» и Ира. Сегодня первая траурная годовщина этого события. Мы собрались, чтобы отдать долг памяти нашим погибшим товарищам, увековечить их память. Много сменилось военнослужащих в бригаде за это время. Они должны о подвиге, который совершили ребята, знать. Руководствоваться им дальше в своей жизни. Эти ребята они будут для всех служить примером честного служения своему Отечеству, выполнения своего воинского долга, который они выполнили до конца. Наши дети должны, внуки, впоследствии воспитываться вот на таких примерах. Любви к своей Родине, служению Отечеству на примерах выполнения своего долга по защите своей страны, земли, своих родных и близких. С нами тех, кто дорог всех, чей образ память еще.